я сегодня умная привет всем добрый вечер я с двух устройств сразу запустилась прикольно когда с планшета ты смотришь привет такое все огромное в телефоне такое все искаженное какое-то я одновременно на youtube и одновременно в instagram так как у меня вебинар начнется в 8 вечера, у меня есть сейчас, посмотрите на это, абсолютно. Кот. Кот. Он дрыхнет. Существо, не обремененное вообще никакими проблемами. Привет всем, добрый вечер. Давайте. Вчера у нас такой такая дискуссия прям развелась, такая, знаете, активная, но я должна была уйти. А сегодня у меня сейчас побольше времени, и я с удовольствием поболтаю с вами. Добрый вечер всем. Ай, да вебинар это уже, я его не анонсировала практически, это чтение книги, и скоро выйдет учебник по татуажу мой, и я набрала небольшую э, компанию мастеров, которые со мной его... Читают, скажем так, я им его читаю, они его э, смотрят. Я показываю фотографии потенциально, которые будут в учебнике, они мне задают вопросы. Если они мне задают вопросы, я понимаю, что э, ну, я что-то упустила, и мне надо это добавить. Я специально это сделала, потому что у меня-то глаз замыленный, я все время, мне кажется, я все сказала. Я поняла: знаете, у меня синдром недавно где-то вычитала, у меня синдром самозванца. Это такое, знаете, ощущение у, у глубокого специалиста на самом деле, что он не как бы не додает информацию, что он на самом деле не такой уж и знающий. То есть у меня постоянно есть такое ощущение, что несмотря на то, что я обладаю колоссальным опытом в этой вот области, да, в которой умничаю, у меня есть ощущение все время, что... Ну как вот, ну есть же наверняка кто-то, кто знает больше меня. Я же не могу знать всего. Есть же другой опыт у других людей. И я такая, все время сомневаюсь. Вот что за подлость? Уже тут 103, 120 человек в Инстаграме, и при 60 тысячах в этом, как его, в Ютуб ноль. Почему в Ютуб такая неактивная аудитория? Они потом подключаются, пишут миллион комментариев, но но уже поздно, я уже не в прямом эфире. я думаю, что надо это сделать на постоянной основе. каждый день часик выходить и болтать. Мне кстати привет всем, кто попозже пришел. Спасибо за комплименты, вопросы пока не задаете. я болтаю, что в голову придет, как вы поняли. Да? Мне пришла такая идея постоянно выходить в трансляции и все-таки я каждый раз вытягиваю какие-то новые интересные темы из общения с вами, какие-то вопросы задают мне, и я такая, интересная тема, Азербайджан, и вам в Азербайджан привет, не могу сказать, что я всех люблю, потому что я как могу любить тех, кого не знаю, мне все время кажется, что... Вот это, знаете, «Муа, муа, «люблю вас, мои любимые, любимые», муа, муа вот это меня, мне сразу тошнить начинает. Я так могу только детям сказать, как, у которых я действительно люблю. А когда вот это в эфир начинают слюни, сопли, поцелуйчики распространять, меня прям вот так вот крючит и, и воротит. Извините, простите, что э, не отвечаю взаимной обратной любовью, но я всех вас жутко ценю и уважаю за... Всякие интересные какие-то вопросы, постоянное общение, которое происходит у меня в директе. Я со многими общаюсь, потому что мне действительно а, интересно со многими общаться. Но, короче, вот так. Не, не могу я быть такой, знаете, слащавой. Но спасибо все равно за комплименты. Я их читаю и люблю. Я же по, как положено. Немножко нарцисс. Так какой цвет у меня на бровях. Вы знаете, все наши пигменты, ни, вернее, ни про один из них нельзя сказать, что они прям на красной основе. То есть, самые теплые они оранжевые, с оранжевой основой. То есть, там, конечно, есть красный, но я старалась уйти от явной красноты, потому что где-то с полгода назад, ну, не знаю, месяцев 5-6, наверное, полгода назад у нас был очень красивый темный каштан, но он был реально с красной основой. И если им работали прозрачно, то. Короче, я его тестировала и изменила. Хоть он очень красиво заживал. При плотной укладке прям красивый, бархатистый такой насыщенный цвет. Но если прозрачно, то все, пиши, пропало. И я ухожу от красных основ в сторону желтых. То есть все наши пигменты практически на желтой основе. Максимум, если там оранжевая, немножко. Так. Короче, И мои брови это каштан. Добрый вечер всем. У меня старые пигменты, как понять в новых, как они называются. На самом деле названия не особенно изменились, изменились некоторые их характеристики, просто сами цвета стали более насыщены у новых пигментов, они стали более правильно удаляться лазером. Мы идем к тому, чтобы они удалялись почти не меняя цвет, либо чуть-чуть ну, теплее, как бы без фанатизма, без всяких оранжевых, апельсиновых, красно-оранжевых, вот таких цветов, которые ужасно не нравятся всем. Вот, а названия у нас остались все те же говорящие. Каштан, русый, русый, теплый. Вышли новые пигменты, такие как брюнет теплый, каштан теплый. Поэтому вот так. Так. Где можно приобрести учебник? Учебник пока приобрести нельзя, потому что он еще тупо не вышел. Мы его сейчас читаем, он в черновике. Меня уже долбит, тучит по темечку. Это агентство, которое будет выпускать, или как их назвать, издательство, которое будет выпускать учебник. Но я думаю, что сейчас вот эта неделя пройдет, чтение, я внесу все правки. Мне нужно будет доделать фото более глубокие сделать их и я буду отдавать им его на печати а печатают они как-то долговато так аппарат ксион с я пробовала а, один раз во время випа когда ко мне приезжала студентка а, так как у меня уже был билар на тот момент по-моему он он знаете он очень похож был на шайен тандер и в общем то да понравился единственное не совсем понятно было там с вылетом у него вроде как меняется там какая-то настройка и он может быть и, и жестким и мягким вот этого я не очень поняла как это как этим пользоваться не поняла но она делала работу у меня на обучении очень классный то есть он рисовал хорошо прям отлично и как бы у меня претензий не было кроме того что он вот такой толстый и с этим делом мне было а, тяжело ну потому что я все-таки люблю не самые толстые машинки нынче башкирия привет вам тоже в башкирию ух вас там наверное холодно в башкирии может начнем о чем речь пойдет что обсудим давайте темы кто вы по знаку зодиака а, я водолей но я не не не приверженец а характеристик личности по знакам зодиака короче я в это не верю так, начала работать вашими пигментами, очень нравится, пока не хватает техники, но я тружусь. Всем тем, кому не хватает техники, я рекомендую пройти наш онлайн-курс с куратором. Не выезжая из дома, вы можете свою технику подтянуть прямо усердно, там в течение двух месяцев вы подтягиваете именно технику, как раз для того, чтобы постоянно работать без ошибок, даже самыми кроющими нашими пигментами. Серого нет в пигментах, серого цвета нет в пигментах, есть приближенный к серому цвету это русый, русый холодный, он как бы из всей палитры самый серый, самый холодный, но а, он достаточно, он такой тоже с желтой основой, то есть он не прям холодный, я боюсь таких цветов, может быть я такой цвет создам а, для действительно очень серых таких седых вот блондинок, вы, для, вы, вы вопрос на эту тему задаете? То есть, именно чтобы был серый, прям открытый для вот таких вот серо, сероволосых? Или, или вы просто спрашиваете там, в составе, есть ли там серый пигмент, то есть черный? Брюнет, просто огонь, я от него в восторге. Супер, присылайте, кстати, свои работы. Я люблю смотреть чужие работы, сделанные нашими пигментами, и присылайте мне зажившие работы. Тоже буду очень благодарна. Так что скажете. А, содержание учебника. Там, по сути, нет содержания, о, в смысле, там содержание а, большое, о чем я говорю? У меня сейчас. Давайте я вам сейчас найду содержание, пока поотвечаю на какие-нибудь вопросы еще. Потому что у меня я, я подумала, что у меня его нету здесь, но я вспомнила, что я на iPad загрузила тоже. Так, аппараты Must Mini, калорика я не пробовала. И не планирую пробовать, потому что я не очень доверяю производителям. В плане, у меня такое стойкое ощущение, что это просто брендованный Китай. И как бы я не хочу работать даже, пробовать те машинки, которые э, говорят, что я их произвожу, а сами просто брендуют Китай. Так, где это у меня оглавление? приложение? Блин, так быстро еще не разберешься. Нет, наверное, я вам не скажу все-таки... Э, оглавление. Короче, там все о бровях в технике растушевка. Начиная от оформления кабинета и заканчивая самой процедурой, вся, кучей всяких деталей. Мне надо в телефон залезть, а у меня телефон транслируется видео в YouTube, прямой эфир также, где я планирую тоже собрать постоянную аудиторию, которая приходит и задает вопросы. Короче, ладно. В следующий раз скажу. Оглавление я прочитаю в следующем эфире в каком-нибудь. Ну, подготовлю заранее еще. Так, в Краснодаре повышение по бровям только волосок. На сайте везде волосок написано. Нет, в Краснодаре вы можете повыситься вообще по любой зоне, абсолютно по любой, потому что очень опытные мастера. Вы можете это сделать и на курсах, таких как база Про, где большое количество моделей там больше 20, vip адванс вы можете взять мастер-класс, вы можете взять трехдневный курс. Короче, у вас большой вариант. Вы просто можете написать поддержки и сказать, какие зоны, какие техники вас интересуют. Нам, в принципе, все равно, чему учить. У меня даже бывали такие случаи, когда целый курс был посвящен там векам только, или губам там только, или волоскам только. Поэтому мы набираем модели в зависимости от того, с какой проблемой приехал студент. Понятно? Так, почему именно единичка я работаю? Потому что а, единичка это как, знаете, как кисточка очень маленькая для мелких деталей. А, и ею, конечно, рисуют что-то маленькое. То есть большой кисточкой я рисую вот на таком полотнище огромном, размашисто там большие маски и все такое. То же самое можно сравнить с... С иглами. То есть, все пучки, на мой взгляд, на лице не очень уместны, максимум может быть тройки, но э, я всегда сомневаюсь в том, что говорю. Ну, э, по-моему, это логично. То есть, если я не работала пучками, и у меня там якобы не, не получается, то это не значит, что это не может, э, как бы этого не может быть. А единственное, что я следила в свое время за многими мастерами, которые анонсируют работу пучками. И и я вот недавно тоже об этом говорила. Их работы не были лучше, чем лучшие работы мастеров, которые работают единичками. И все, хоть ты тресни. Я не видела таких же классных работ пучками ни у кого, как у многих классных мастеров работы единичками. То есть, на мой взгляд, на лице единичка самое то. Для того, чтобы сделать виртуозно и красиво. А так как зоны маленькие, блин, если как-то неудачно поставила, у меня щеки вторые висят зоны на лице маленькие и исходя из этого мы выбираем маленькую условно кисточку которая будем работать так спасибо за сертификаты на пигменты не против систем не прийти против систем без бумажки какашки ну, мы поэтому и сделали. Если народ требует, я понимаю, что в свою очередь мастерам эти бумажки нужны для того, чтобы помахать перед клиентами, которые вообще не хотят даже углубляться в эту тему. Я сама это проходила, поэтому мы как бы не против, мы создали, сделали все бумажки, только нам как бы не хочется врать и говорить, смотрите, у нас есть сертификат, мы самые лучшие, мы прошли все проверки, это же брехня. Просто-напросто, потому что никто никаких проверок не проходил, к ним не приезжали никакие, как и к нам. То есть мы заявляем, что мы будем работать вот в таких-то условиях и что мы в них работаем, что мы соответствуем со со своим условиям, которые мы сами там создали. Никаких исследований никто не проводил, все верят всему на слово, никто при сертификации не берет пигменты, не издает анализы и более того не, не проверяют производство, знаете как пищевое производство приходит и берут смы в отовсюду из жопы у мастера из бачка в котором а, мешают там, не знаю для пирожных крем и так далее. А в нашем деле этого никто не делает, но все заявляют, что мы сертифицированы. Наш центр сертифицирован для того чтобы обучать, и более того, только мы можем разрешить вам обучать. Вот это вообще просто умора. Я когда вижу, на меня вышла реклама одной крайне нечистоплотной особы, которая у меня раньше работала здесь, в Краснодаре, была выгнана за воровство. И сейчас она обучает, и ее реклама гласит. «Вы будете тренером после этого курса с правом обучения». Это такая, блин, с ли, какое право? Никто не может издать из этих всяких Даш, Маш, Ань и Алин право обучать кому бы то ни было. Это такое, такая ересть. это как бы на дебилов рассчитано. Ну, как бы они туда и попрутся, скорее всего, доверчивые. Так разошлась я. «Правда, что после татуажа губ никогда не будет герпеса на губах?» Ну, конечно, неправда. Если бы это так было, все бы уже давно сделали себе татуаж губ, чтобы у них не было герпеса. Татуаж губ и герпес связаны только тем, что это частая зона для появления, и тем, что татуаж иногда провоцирует, это не то слово что заражает заражает и провоцирует это разные слова татуаж провоцирует появление просто как знаете местная травматизация места, где татуаж ой где герпес часто появляется это как перенервничать или как заболеть чем-то потом выздороветь и герпесом обнесло такое же часто бывает то есть герпес вирус герпеса живет в нервных окончаниях он с татуажем ну просто никак не может быть связан вы э, изучаете вопросы эти самостоятельно в том числе тоже то, что мне не трудно ответить но я иногда не отвечаю пропускаю вопросы э, информации в интернете много там та же самая википедия вам все расскажет подробно то есть такой вопрос э, все на поверхности лежит вы что не знаете как герпесом заражаются и как может татуаж губ защитить от герпеса но это физически никак невозможно нет, просто татуаж, знаете, он может закрыть проблемы, которые после герпеса появились. То есть, вот пигмент выбило там, он в одних и тех же местах появляется. То есть, вы можете сравнять, но нет, он не защищает. Так, спасибо за нормальное название пигментов. все, спасибо за обратную связь. Вы обещали выложить видео о том, как вы начинали дальше ваш путь, но до сих пор нет. А ведь на самом деле очень интересно, это мотивирует. О, мы даже начали записывать это видео, но что-то оно тяжело идет, потому что мне кажется, что на самом деле это никому не интересно и что я такого сделала, ничего особенного не сделала, а потому что я там не знаю какой-нибудь опять мне не про врачей всегда приходят а, в голову мысли, что вот какой-нибудь врач придумал там изобрел а, спас тысячи жизней, вот его путь, история пу пути, как он пришел к этому, интересно, да. А что я, ну наняли работников, уволили работников, там, ну я не знаю, интриги, скандалы, интересно. Ну, может быть и снимем, но мы то такие загораемся, а потом берем и передумываем снимать это видео. Напишите, интересно. Так, лотос я не пробовала об удалении, расскажите, пожалуйста, об удалении, очень мало информации. Мы удаляем а, и делаем а, ин, инверсию цвета иногда осознанно лазером, то есть я за лазер, за максимальное использование лазера и ремувер только в крайнем отчаянном состоянии положения, положении, потому что ремуверы это какая-то неведомая жидкость а, с непонятной вообще реакцией, с, знаете, с неведомым составом и неведомым действием волшебным, которое берет и вытягивает пигмент. Я когда такое слышу, для меня это не ответ. То есть это какая-то ересь. Какой принцип, что там связывается с чем, какая химическая реакция, что с чем вступает в эту реакцию почему оно так или иначе действует. А мне никто не отвечает на эти вопросы. Все прикрываются какими-то вот этими общими фразами выталкивает как он его выталкивает ну как бы и, и, и все когда я не верю я не хочу не пробую не верю короче всегда лазер так с чем вы стираете пигмент при работе обычная вода иногда вазелин если у клетки светлые волосы с рыжим оттенком у брови такого же цвета а кожа очень тонкая синюшная каким пигментом работать Рыжие брови. Ну, из наших это шатен. Он создан для холодной кожи, он очень теплый, он для холодной кожи с веснушками и в том числе для вот таких рыжих. У него очень красивый такой, как бы не ржавый, но такой коричневый с рыжиной цвет. Очень красивый цвет. И в таком случае совершенно точно шатен. Сколько здесь зрителей с Алматы? Я жила в Казахстане, в Алмате ни разу не была, позор мне. Так, как купить? Есть страничка NE Pigments, либо напишите в директ, я вам на нее отправлю вас на нее. Так, добрый день, подскажите, у меня очень большая скорость руки маха, это мешает качеству точки пикселя. Нужно ли осмысленно ее тормозить, если можно подобрать скорость или может машинку другую? Если вам удобно махать быстро и вы не совершаете ошибок, то ради бога работайте, ваша работа просто будет быстрее. Просто иногда, когда на некоторых кожах... Они как будто, знаете, по ощущениям тонкие и рыхлые. Они как бы как разбиваются от быстрой работы. То есть на них надо замедлиться, замедлить скорость машинки и нежнее работать. Потому что когда ты быстро работаешь, там есть много, как это вам объяснить, увеличивается количество точек. Они становятся меньше за счет вот этой скорости, за счет того, что рука летает прям и а, есть все-таки там какое-то количество нерезультативных точек, когда, не точек, а как бы микротравмочек, и вы можете кожу разбить сильно, если будете вот а, с большой скоростью махать, и на большой скорости будет работать аппарат. То есть, все-таки под каждую кожу немножко можно менять настройки аппарата и, соответственно, движение руки. Вот. Вертига я не пробовала, сорян, пигментами тиней не пробовала и не собираюсь. Какие-то они мутные, очень странные. Вы знаете, выпустили ролик. У меня муж задал вопрос: покажите производство, если вы такие крутые. То есть там что-то цифры вообще не сходятся. Они говорят: 170 тысяч пигментов в год выпускаем. И у нас работает 280 или что-то такое работников. 280 работников, работая год, должны выпускать там много миллионов пигментов. Есть, это очень маленькое количество: 170 тысяч. И у них там. Видео, где якобы у них завод, и там это прям видно, что это рендер просто или как это называется, знаете, такие картинки, которые дизайнеры создают для того, чтобы а, там а, как бы ну там дизайн, когда он такой свежий, когда видно, что прилепили надпись, а, нету ни людей, ни машин, это не настоящее, все это просто картинка чего-то несуществующего. Я такая посмотрела на это дело, с мужем мы переглянулись такие, ну все ясно, пахнет сильно брехней. Поэтому а, не, не верю, честно. А, и, как бы, и какой смысл мне работать другими пигментами, если я долго занимаюсь своими? А, я очень долго работала аква и мне она в общем, в общем нравилась из всех перманентных больше всего. Но после того, как они стали заживать, вернее, приходить через год красными, я перестала ими работать. А тинель – это такие же какие-то миксы, как и у нас, поэтому какой смысл? Так, средняя стоимость мастер-класса, я вам не скажу ее, потому что я цены, во-первых, не знаю, во-вторых, я их не устанавливаю, а, в-третьих, я этим даже не занимаюсь, у нас есть для этого специалисты, партнеры, там, поэтому вы просто напишите а, в поддержку, в шапку профиля переходите, там будет ссылка кликабельная, на нее нажимаете, там будет поддержка, внутри вот откроется страничка и они вам ответят на все ваши вопросы, ну, в крайнем случае можете написать тоже мне, я вам вас отправлю к, к, к специалистам поддержки, хорошо? Машинку Стелла я не пробовала, спасибо за комплименты. Я тут сейчас так долго настраивала свет, чтобы выглядеть получше, чем вживую, поэтому спасибо, оценили услуги. Ой, услуги, господи, оценные усилия. Боитесь коронавируса, который уже в России? Нет, я не боюсь коронавируса. А, Чего боятся очередной вирус гриппа. Панику разводят, как с птичьим гриппом и прочим. Так. Пользуюсь пермоблендом, хочу попробовать ваши пигменты. В чем разница? А, разница в том, что... Вы знаете, я пермаблендом не работала, я могу сказать только отзывы других людей. Когда меня спрашивают о пигментах, в чем разница, получается, я все пигменты обсираю, а своих валю. Это как бы неправильно, я не очень горю желанием это делать. Но, как говорят, во-первых, у них очень сложная палитра, хрен разберешь, что с чем мешать и на ком работать. А во-вторых, они как-то очень плохо уходят со временем и от лазера. И, но это все слухи мною, просто я как сорока, знаете, там сказали, я услышала, всем рассказала. А потом это все преподносится как истина прописная. Вот давайте как, кто здесь работал пермаблендом, и они вам нравятся почему, или работает И они вам не нравятся, и тоже почему, потому что как бы нельзя обсирать пигмент критиковать его, если ты сам на нем не работал. Я не стала ими работать, хотя купила прям много, почти всю линейку, если не всю, на тот момент два года назад или три. А я не стала ими работать, потому что смотрела-смотрела и так и не поняла, на ком, каким цветом работать. Вот прям, правда, не поняла. Эти все названия неведомые просто, они меня вводят. Золотая осень там, в горах Швейцарии, ой, так. Я про них всех, кого вы перечислили, они все именно, боже, у меня столько людей уже работало, куда не плюнь, на каждой конференции выпускаю, выступает парочка моих бывших работниц, все выпускают пигменты, все обучают, все, все имеют единственный, единственный на свете право преподавать и дать право преподавать другим, я просто поражаюсь. Они как будто, знаете, им запрещали врать, они вырвались на свободу и брешут, как могут. Их никто не останавливает. Вот так это выглядит. Так, герпес связан иммунитетом. Ну, чем сильнее иммунитет, тем, сильнее, тем, тем, тем тем, реже он проявляется. Да, герпес есть у всех, просто вот у меня никогда на губах не было герпеса, ни разу в жизни не было, хотя у меня есть вирус герпеса. Так, в Швейцарии, если проверка пигменты, которые ему еще неизвестны, берут на анализ. Но это если проверка, прям какая-то проверка пришла в ваш кабинет, берет смы, вы там траливали это немножко другое. Возможно, у нас тоже так, просто никто этого не делает. идем дальше. Вы нашли новое направление для себя, новое хобби. Знаете, я начала ходить к психологу, вернее, я пошла к одному один раз, пошла к другому второй раз. И пока я не поняла, они мне вообще нужны, они мне что-то могут дать или нет, Хобби у меня и так дохренища, я очень много путешествую, я катаюсь на серфинге, на сноуборде, на велосипеде, я только что крючком не вижу. у меня собаки, это тоже хобби, я рисую на планшете, я купила себе iPad. он такой волшебный, честно говоря, он прям вот волшебный, у него даже стилус волшебный, вот он для чего же apple умеет делать классную технику у меня и samsung есть вот сейчас с Samsung идет трансляция Кот у меня есть не знаю друзья у меня есть но ну, просто иногда накатывает полоса такая знаете хреновая какая-то и не знаю новое еще хобби я не нашла пока пользуюсь старыми Да это и Пунько, и Шахова, и Куцеволова, это все, они все ударились в брехомундию. Книга будет весной. Ну, мне надоело, честно говоря, о них говорить. Я уже зарекалась не говорить о других мастерах, мастеров, мастерах господи, ну их нахрен. Так, здравствуйте, ваши пигменты разбавлять водой для инъекций. Их можно разбавлять водой для инъекций, если вы собираетесь их разбавлять немножко. То есть, если это будет, допустим, 6-7 капель пигмента и 2 капли воды, это нормально. Если вы хотите разбавить еще больше, то а, они будут течь, потому что, несмотря на то, что они а, концентрированные, они очень жидкие, и вы рискуете просто залить клиента всем а, пигментами. А если вам нужно реально разбавлять сильнее, в принципе, не только эти, но и другие пигменты, вы можете разбавлять разбавителями. Они во всех а, линейках татуировочных пигментов продаются, потому что в татуировке точно так же иногда нужно сделать такой очень прозрачный прокрас, когда равномерно, но полупрозрачно. И они это достигают либо техникой, так же, как и мы, либо разбавлением пигментов. Мне кажется, там пришел наш программист, Который будет сейчас здесь настраивать оборудование, и я ему буду мешать. Сейчас он придет. Если это он, то я закруглюсь. Давайте быстро поотвечаю. Интересную нашу историю. Ну, значит, надо снимать. Говорят, что если герпес вылез, пигмент уйдет. У меня было все в герпесе, пигмент остался четко. Да, я такое слышала и не раз. Более того, у меня была клиентка, она была, вернее, не клиентка, а модель на вебинаре, и у нее вот так вот вся красная кайма была в герпесе, и пигмент остался вообще прям почти идеально, там буквально миллиметры где-то надо было восполнить, я очень удивилась, поэтому. Как получить а аннотацию или описание ваших пигментов? Вы знаете, мы даже прикольный тест разработали. Мы сейчас почти закончили уже приложение, которое поможет выбирать. Но все это в, в Инстаграме про пигменты. То есть N E Pigments. А если не найдете, то напишите мне, я вас отправлю. Там есть все. Там описание пигментов, фотографии работ, там сейчас собираются. Поэтому они ответят вам на любой вопрос. Какой посоветуете лазер? Слушайте. Ну вот насчет лазеров я такой себе хреновый советчик, потому что они у нас хоть и есть, но я их не покупала. Я не знаю, где они продаются. И если у меня есть вопросы какие-то по лазеру, то я их пишу сразу Виталику Микрюкову. Это как бы не реклама, это просто единственный мой, скажем так, инструмент для. Что это? Нужно подписать. Давай я подпишу скорее. А, а что это я подпишу? Штыки. Ты заплатишь или это оплачено? Нет, оплачено. А, хорошо. хорошо. Мой секретарь. Так. Поэтому да, задайте эти вопросы Микрюкову Виталику, и он вам ответит. У него там обучение, как подобрать лазер и все на свете. Так, пожалуйста, просто в начале вчера скажу, что на два месяца вы наняли, обучили девочку. А. Обучили девочку, это для чего? Стало много клиентов. М -м -м зачем я взяла эту девочку? Мне, мне, Знаете как, я была в восторженном восторге месяц первый, потом переехала в другое помещение, съехала из того салона, где я начинала. То есть они мне... Вообще такая короткая история, когда я собиралась учиться татуажем, <музыка> мне муж сказал, хорошо, мы возьмем тебе кредит, но ты должна обойти 10 салонов, и если из них там половина возьмет тебя на работу, прямо вот там на каких-нибудь условиях, то все, поедешь учиться. Ну, чтобы все было не зря. Для меня это был такой стресс. Просто я приходила, искала начальство, его всегда трудно найти. Потом я с ними встречалась и говорила им: вы знаете, я собираюсь поехать учиться. Я еще ничего не умею, и мне нужно от вас подтверждение, что когда я приеду обучившись, вы возьмете меня на работу. И ну, я буду делать там то-то, то-то. Я вот татуажем буду заниматься. Я вообще художник, я уверена, у меня все получится. А, и меня взяли в, в, там, не знаю, в, четыре, в, в три места из четырех. И лежит какая-то конверсия была прям высокая. И я пришла мужу, говорю, ну вот в три сказали возьмут. Он такой, а ну нормально. можешь даже десять не идти. И один из салонов, который меня взял, я говорю, ну, давайте 50 на 50. Она говорит, какие ты думаешь условия? Я говорю, давайте 50 на 50. Мои все там расходники, все-все, а с вас помещение там и трафик какой-никакой. Ой, она говорит, я думаю, что это неправильная цена. У меня так замерло сердце. Думаю, сейчас выкрутит мне руки. Она мне говорит, давай тебе 60, а нам 40. у меня там, я помню, просто отпала челюсть. И я такая, да, давайте, конечно, я согласна. Вот. Но, знаете как, они мне не дали ни одного клиента вообще, вот ни одного, потому что первые мы создали страничку ВКонтакте тогда, и как-то сразу я выставила туда работы со скандалом, у меня была долбанутая совершенно учительница, я выставила туда работы, которые были на обучении, как бы с ее участием, ну это же мои работы, блин, я их делала, я за них заплатила в конце концов во время обучения. И на эти работы подтянулись сразу люди, и они сразу привели своих мам, пап, еще я помню, ой, бабушек, там каких-то подружек, я помню еще у меня муж такой, он прям вот, знаете, я стесняюсь, я так на кого-нибудь посмотрю, думаю, боже, как она живет с этими бровями, думаю, ладно, не буду больше на нее смотреть, а он это видит, когда кого-нибудь, кто смущает его, и вот так вот может подойти и сказать, Девушка, как вы живете с такими бровями? Я знаю средства вам помочь. У меня там жена делает брови, там трали -вали. И ни одна сволочь не отказалась. То есть они прям реально приходили. Не то, что сволочь, боже, что же я говорю. Но те первые, они были прям бесплатные модели какие-то. То есть я всегда, я же училась, я же ничего не умела. Там по 100 рублей с них брала. А остальные, кому он подходил, они были самыми лояльными. То есть реально, когда ты подходишь там, там покупаешь сумку, вот у нас была такая девочка, Оля ее звали, покупала, сумку мы какую-то у нее покупали, она продавец в магазине, и такое красивое лицо, фарфоровая кожа, голубые-голубые глаза, такое интересное прям лицо, и вот такие стрёмные брови, нарисованные карандашом, и он вот к ней это вот подкатил свои э, э, ораторские возможности свои свое искусство, и он ей говорит, вы такая красивая, но эти брови просто вас уродуют. Вам нужна другая форма, и она пришла на следующий день. Я ее сделала, действительно, мне это была очень прям очень удачная работа по преображению. Она получилась такая классная, и она была в таком восторге, просто я превысила все ее вообще там э, ожидания, которые она ожидала. Она так себе понравилась, и от нее такой сарафан пришел, сарафан там не знаю пол весь этаж этого магазина, все ее родственники, все ее подружки. То есть я была завалена клиентами с самого начала. И они у меня шли с утра до вечера. Салон, в котором я работала, пустовал. В общем-то, у них там раз-два дня забредала какая-нибудь соседка, постричься, и все. А, и я такая, каждый день отстёгиваю им 40%. То есть сначала я обрадовалась, заценили, а потом я им отстегиваю 40% от своих кровно заработанных денег. И уже я там... Не знаю на пятый четвертый день поняла, что я уже в общем-то заплатила за аренду. Если бы я просто арендовала этот кабинет, Никакие какие проценты не платила, просто там 15 тысяч вонючих за эту комнату бы отдавала с кушеткой. И меня начало давить и крутить жаба. Я мужу говорю, слушай, говорю, ну вот так и так. Он говорит, да сиди, еще работа. Я мучилась еще неделю. Наверное, в итоге это был где-то вот наверное месяц. И я нашла помещение и свалила из этого. И, и все, я такая, я сама себе королева, у меня свое помещение, я на себя работаю. Это такое чудесное было ощущение. И а, я в нем жила еще месяц целый. И потом я заскучала. То есть, вот я так устроена. И потом я заскучала. Все одно и то же. Одни эти брови. Все одно и то же. И я в себе сманила свою подружку, с которой я очень дружила. Она врачом в поликлинике работала. За 16 тысяч я помню ее зарплата была и 22, когда с премией. Вот. Я ее сманила к себе. И стала обучать, сама еще толком не умея. Вот короче, вот так я пространно ответила вам на ваш вопрос короткий. Если в таком ключе вам интересно, как у меня там все начиналось, я могу, конечно. Видите, я могу трепаться без остановки. Фух. Что было дальше? Тубикантинет. Так, на Украине можно купить наши пигменты, да, в СССР тату они появились, единственное, из-за сложной логистики они к ним идут долго, а, так как они единственные дилеры, поспешите купить, потому что их там выгребут у них очень быстро, вот, СССР тату. Так, у меня вопрос по, про анафилактический шок после анестезии, недавно видела у одного мастера тоже видела видео, где у девушки случился приступ, Совершенно, например, к этому не готова. Никто не готов к этому. Более того, скажу вам, даже врачи и медики часто бывают не готовы к этому, потому что случается это редко. А, но вы должны уметь оказать первую помощь, и вы должны понимать, что колоть вы ничего не имеете права, никаких серьезных препаратов, что там на шатырь, задрать ноги, открыть окна, срочно вызвать скорую, прекратить доступ аллергена и, и в принципе, все. Поэтому тщательно собирайте анамнез, когда а, к вам приходит клиент. Потому что, извините меня, взрослый человек, но он по идее должен знать, что у него аллергия а, на что-то. Аллергики очень хорошо… А, привет. Включай свет, если я тебе не мешаю. Нет, нормально? нормально. Вот. Аллергики всегда очень хорошо знают, на что у них аллергия, и очень боятся. И Более того, серьезные аллергики часто носят с собой вот эту вот… Знаете, он начинает задыхаться, а -а -а -а", и сам себе уколы и такой отпустила. То есть он знает, что он может помереть в любой момент. Но э, вы должны быть готовы, конечно. Я, я, тоже, я лично не сталкивалась с, при, с проявлениями такой суровой аллергии, но я знаю, она существует, я тоже ее боюсь. Я очень рада, что у нас в студии почти везде работает половина медиков, это или медсестры, или, или врачи. Но, насколько я знаю, даже они не имеют права, не находясь, хотя хреново, там надо уточнить эти детали, не находясь при исполнении обязанностей, либо не являясь действительно врачом. Надо уточнить. Ну, как бы врачи есть у меня, и у меня есть на кого положиться а, на работе. Но никому не желаю на это посмотреть и столкнуться с этим, конечно, тоже. Про пигменты Шайн я слышала, но ну и что? Слышала. чё -то где-то слышала, но не пробовала и не собираюсь. Так, смотреть мои эфиры старайтесь. Я супер, конечно, конечно. «Как купить в Самару почту СДЭК». Так, знаете как, до 31 января у вас есть возможность в любую точку мира купить бигпигменты. Бесплатная будет доставка. Какое сегодня число? 31. Сегодня последний день. Если вы поспешите, ребята, то вы можете купить сегодня, заказать их. Я думаю, если вы закажете прямо сегодня оплатите, то доставка вам будет просто-напросто бесплатная в любую точку мира. И в Самару, и в Находку. И в Махачкалу, и в Новую Зеландию, куда-нибудь в Окленд, куда надо. Но э, эта акция длилась вот январь. Мы тестировали, насколько это нам выгодно или невыгодно э, отправлять бесплатно пигменты в любую точку мира. А сегодня? Они продлили еще на месте? Не, не знаю, вот, я и, не знаю. Что? А вот спроси, и если... Девочка, ты... Маркетолог сказал, что вроде продлевают, но пока не а можешь я просто с двух телефонов, у меня все занято, у Димы спросить, продлили или нет? Я вам сейчас скажу: но как бы я точно знаю, что до 31 января, сегодня последний день, вот это вот бесплатная доставка в любую страну. Сейчас мне ответит. Как купить в Самару? А как купить? Просто вы на сайт пигментов переходите, выбираете пигменты и все, оформляете, выбираете способ доставки, какой вам удобно. А еще вот так. Все просто. Обычный интернет-магазин. Для начинающих, какую машинку вы порекомендуете? Когда вы пишете для начинающих, вы имеете в виду, это должна быть машинка какая-то попроще или это должна быть машинка какая-то подешевле? То есть, ну, попроще в обращении, я имею в виду, как знаете, для детей делают машинка с одной кнопкой, без регулировок, там, без настроек, без ничего. Или вы о цене говорите? Уточните, пожалуйста. Потому что мне, зна... мне знаете ли... Нравится, допустим, из татуировочных шайен тантер какой-нибудь, да, мне да. кажется, подойдет. О, я вам радостную весь сообщаю. Блин, надо было сейчас бы обвалились продажи все там. А завтра я бы сказала, а, -а, а, акция продлена. Короче, еще целый февраль будет возможность купить пигменты с бесплатной доставкой, даже если вы один пузыречек закажете в любую точку планеты. Ну, только, наверное, долго будет идти в Новой Зеландию. Да, оставили доставку бесплатную еще на месяц. Вот, а по машинкам это, вот, мне очень нравится Белар, я им работаю, делаю все техники, очень удобно для работы, в руке лежит идеально, но стоит под сотню. А Шайен Тандер – машинка, которую невозможно сломать, если только ее вот так вот не, не бить об стол, не ронять об пол, вот неубиваемая она стоит в районе 40 тысяч вот ими вполне можно работать Так, какой-то закрытый эфир вся правда про пиги знаменитых мастеров вы имеете в виду говном полить я могу это и в открытом эфире я это делаю постоянно просто у меня портится настроение, когда я про них вспоминаю, понимаете? И про некоторых я действительно не могу ничего сказать плохого, потому что я их не пробовала, или этих людей я не знаю. Какой мне смысл их поливать там чем-то, понимаете? А вот этих всех, конечно, я знаю. Шайен Пен, машинка, как машинка, просто если выбирать Шайен Пен, за те же самые деньги можно купить тогда Шайен Тандер и... Она меньше вибрирует, и ею проще рисовать а, тонкие линии всякие и волоски. За эфир по разоблачению минитых мастеров. Что вы имеете в виду? Какое разоблачение? Мне надо сначала к ним влезть, повесить скрытые камеры, там расследование провести. О чем речь? М так, работали пермаблэт? Нет, не работала, но покупала. Чем плохие или хороши минеральные пигменты? Такой вопрос, его можно на него ответить и загуглив, даже просто. Минеральные пигменты. Блин, это долго рассказывать. Короче, минеральные пигменты – это всевозможные оксиды металлов, и они чаще всего уходят через красный цвет после заживления. Не после заживления, а после там, года носки, допустим, примерно. И... А что еще они делают? Зато у них хорошая инверсия цвета, часто бывают оксиды, железо меняют валентность, и из красного становятся серенькими это неплохо. Мне кажется, что сейчас уже нет пигментов, где чисто минеральные. Сейчас сплошные гибриды, где органика и неорганика, и все вместе. И они, как бы, знаете, плюсы этих, минусы этих перекрывают, то есть они вот в таком работают тандеме, скажем так. А, что еще про них? Про минеральные пигменты сказать. А еще они из минусов. А, ну, они нифига не кроющие, вот, они плохо ложатся. Все старые перманентные пигменты это, скорее всего, органика, потому что по описанию они очень похожи. Они долго вносятся в кожу, сложно ложатся, уходят через красный свет, цвет. То есть это все вот перманентные пигменты, все, что нам не нравится. То есть мы хотим, так мне часы говорят, пора двигаться, я тут засиделась в подвале. Мы хотим, чтобы они были кроющими, носились долго, вносились вообще за секундочку, прям быстро стоили дешево, цвета были сочные. Это все неорганика, поэтому такие пироги. Как вы думаете, пигмент подбирать под типа или все же под тон кожи? Где я на этот вопрос отвечала? В колористике. Я отвечала на этот вопрос в колористике. У вас вы смотрели мою колористику? Она у меня есть даже бесплатная на youtube канале, И, а я думаю, где-то я. Вот я только что в учебнике мы разбирали это действие. Как выбирать пигмент. У меня там прям большой блок этому посвящен. Как подобрать пигменты клиенту? Да, как бы цветотип имеет значение, но вот такое маленькое, вот прям вот такое малюсенькое, скажем так, на мой взгляд, имеет значение контрастность, потому что цветотипы есть контрастные, высокой контрастности, вот как я, я контрастная, видите, у меня между кожей, кожей и волосами большая очень разница, а есть люди, у которых как бы в общем сливается да, кожа и волосы, низкая контрастность, то есть вот в этом плане, Подбор пигментов имеет значение, чтобы выбирать насыщенные темные цвета, контрастным, и там русые, светлые цвета, неконтрастным. Но это же и так видно, не оч... очевидно, да, как мне кажется, или не очевидно при подборе пигмента. Вот. А, а Основное, что имеет значение, это цвет волос на бровях, на волосах и толщина кожи вот что имеет значение архиважное мое мнение in my opinion но блин только что про герпес распиналась и опять вопрос как это никогда не будет почему вы задаете такой вопрос загуглите про герпес по побольше к вашим пигментам есть инструкция да там есть инструкция конечно там везде объясняется как работать Я на них работаю, нравится как раз из-за большой палитры. Когда через полгода они у вас все засохнут, вся эта большая палитра, вам должно разонравиться. Пермаблент уходит через апельсины, в том числе после удаления лазером. Ага. Вот. Я работаю, они густы слишком, цвета непонятные, правда, на глаз надо пробовать. Ясно. Нравится остаток, приживаемость, носительность без изменений, на удаление через нехорошие цвета. Но стоит ли удалять, если хорошо сделали работу, легко и пушисто? Значит, они только для опытных, да? Пермобленд после удаления ядерно-оранжевый. О, ну вот, ну, значит, видите, сколько людей подтвердило. Значит, я не придумала. Работаю, перестал нравиться, партия поменялась, теперь непонятно. Кстати, да, в последнее время много, много людей мне сказали, что партия какая-то новая, все цвета изменились и никому не нравится. Так. Чё? Да, это про пермабленд. Ты чё, ты, ты аж дышать перестал. Это про пермабленд мы говорим. Сейчас пигменты не надо перемешивать. Да, между собой мешать их, на мой взгляд, смысла нету. А, в наших пигментах вот есть у, у каждого цвета теплый, холодный цвет, кроме шатена, потому что шатен, он только теплый, он как бы рыжий, а, и я бы не мешала. Но все равно все мешают. Все очень любят мешать, ну ладно, мешайте. Но я за то, чтобы отследить, как выглядят немешанные пигменты, потому что они прям вот созданы для того, чтобы быть не мешанными. Но когда увидите зажившие, это касается любых пигментов, когда увидите зажившие чистые, поймете, как они выглядят, вы поймете, зачем смешивать. Понимаете, когда мешают теплый и холодный, Зачем? То есть можно же, ну, пытаются нейтральный создать какой-то что ли цвет. Ну, короче, я за то, чтобы отслеживать зажившие, а потом уже осознанно менять. Цвета не поняла, густы не поняла. Короче, не мое. Понятно, спасибо. Пермоблент в последнее время разочаровывает. Может быть, моя ошибка, я не знаю, он изначально был хороший, без красноты, мягкие русы. Через два месяца темно-темно-серый. Но такое изменение цвета по моей практике, оно особенно если клиент у вас был возрастной, когда кожа обновляется дольше, то есть месяца полтора-два она обновляется. Ну понимаете, да, что у девочки 20-летней, у женщины там 50-летней, кожа, шкура хотела сказать, кожа обновляется с разной скоростью. И вы можете видеть через месяц, допустим, или сразу после схода корочек один цвет. Это потому, что просто корочки сошли, и у вас. Я сейчас вам нарисую. Фигли, у меня тут лежит такой шикарный, шикарный планшет. Я, кстати, на эту тему хотела снять видео, но там Малеха сама запуталась, Виталик мне не особенно объяснил. Вот я его отложила, потому что, но ну, вот сейчас я вам свое мнение расскажу. Так, смотрите я вам сейчас буду рисовать видно смотрите а, линия нет, не, линия вообще белая еще и к тому же надо еще и чтобы она была толстая вот смотрите вот допустим кожа да смотрите вот когда вы прокрашиваете вы прокрашиваете и вот этот слой и вот этот слой. И вот этот третий слой. Вы все прокрашиваете, но когда кожа обновляется, уходит сначала вот этот слой через неделю, да, когда корочки сошли. У вас остается вот этот и вот этот. Вот этот вы заглубились уже. Он уже некрасиво нарисовал, но я думаю поймете. Он уже серый. Он, он выглядит серым. Но он прикрыт вот этим слоем вот этим, который еще не ушел. Понимаете? И когда через два месяца вот этот слой как бы кожи обновился полностью, очищенно напросто То есть у меня есть единственное объяснение тому, почему спустя два месяца, два с половиной, иногда четыре, потому что приходит человек на коррекцию, вы как бы снова вот это вверх покрываете цветом правильным, а вот этот все еще лежит, вот этот вот серый сизый. То есть тут я могла бы сейчас прям ну со слоями порисовать, чтобы было понятно. Я сейчас понятно объяснила, скажите мне. Или нет? Или надо нарисовать прям так, чтобы было понятно по слоям? Потому что я уже как-то раз рисовала. Это очень интересная а, тема. А, и я так понимаю, что многие даже опытные мастера не совсем понимают, в чем тут дело. То есть, вот, допустим,. что это надо долго рисовать, когда понятно становится. Получается вот так, вот смотрите, один слой коричневый, вот так, верхний. Потом у вас идет следующий слой, на нем уже чуть-чуть более темный пигмент, но все еще коричневый, понимаете? Потом у вас идет еще один слой. И э, в нем цвет уже вот прям черный, то есть вы там заглубились. Конечно, это как бы не три слоя этих, то есть вот, вот этот э, слой ваш глаз воспринимает, но ну, он верхний, он сверху лежит, как кр красивый, правильный. Когда у вас э, э, как бы кожа восстановилась, этот вместе с корочками слой ушел, у вас, как тут это прям легко показать, у вас начинает пропадать и следующий слой, спустя вот где-то два месяца, и остается только вот этот темный, понимаете? Потом этот клиент приходит к вам на коррекцию, вы делаете ему снова процедуру, снова прокрашиваете вот тот верхний 2-3 слоя, которые, знаете, вот ну, сверху серого лежат, и спустя несколько месяцев встречаете клиента со свинцовыми бровями просто потому что кожа обновилась. То есть у меня только такой вариант, особенно если были прям тепленькие, и через два месяца стали прям холодненькие, потому что даже ультрафиолет не может подействовать с такой скоростью, чтобы вот буквально за два месяца брови стали глухо серыми. То есть я вот на эту тему я с Виталиком советовалась, и он сказал, ну да, другого нету объяснения. Если бы они спустя там полтора-два года стали такими серыми, тогда можно было бы говорить о том, что это действие ультрафиолета, там изменилась, часть пигмента разрушилась, оставшаяся холодная часть вот осталась, да. Но когда короткий срок, только такой ответ. Что скажете про мастер Оксана Мартыненко из Очень классный мастер. По-моему, она очень классный мастер. еще и очень прикольная такая смешная девушка в смысле с чувством юмора хорошим с красивым туловищем не нравится она мне из-за этого она просто убивается в спортзалах у нее очень классная фигура но мы же не об этом да волоски у нее тоже очень классные очень хороший мастер так как бы это же мы сейчас говорили про пермабленд. И какой мне смысл защищать? да? Но ну, Просто мое мнение действительно такое, насчет э, того, что спустя 2-3 месяца цвет меняется и становится э, нехорошим. Так, были ли сомнения, тем ли занимаетесь? Если mm. вы никогда бросить кризис профессиональный, да он меня раз в неделю. Я, я иногда просто ненавижу то, чем занимаюсь, потом мне опять нравится, потом я вообще не хочу работать. Это нормально. Э, я думаю, что это у всех есть, кроме каких-нибудь совсем Таким, таких, знаете, чокнутых э, фанатиков, э, ну, как в кино показывают э, профессоров, каких-нибудь, ученых, там, врачей, которые просто себя прививают, на себе пробуют, там умирают от э, любви к работе и от какой-нибудь вакцины, которую на себе же пробовали. Короче, а, так как это, это работа, просто которая приносит доход. Она, она, я не в восторге, она легко мне дается, она приносит большие деньги, я ею занимаюсь, но, естественно, как и всем мне хочется чего-то другого, чего-то большего, искусство, возможно, какое-то, аж художник, там, короче, но все равно я выбираю, ее меркантильная свинья, и выбираю то, что, где деньги приносит больше. Вот так вот. Так, машинку для начинающих я уже советовала. Так, если нет разбавителя, добавила ваш пигмент чуть биотека на желтой основе для густоты. Вообще пигменты понравились. Вот это поворот. Вместо разбавителя добавила биотека. Я бы лучше туда плюнула. Вместо разбавителя. Какой цель вы преследовали, добавляя биотек? Он же густой. Вместо загустителя что ли? или для того чтобы высветлить просто ну вода для инъекций продается в любом магазине ну как бы я не знаю что там получится но для густоты Ясно. Но после Биотека вам должен быть большой контраст по скорости работы, конечно. Но не смотрите, не заглубляйтесь. Шучу, шучу. насчет Биотека шучу. Шикарные пигменты, сертифицированные в Европе. Опять мой аккаунт. Как это? Трансляцию удалят а то Я вечно от этого... нельзя же. Инстаграм же страшно. Страшно, как это сказать, носится со всякими жалобами. На волоски пигменты не разбавлять, но иногда я капаю капельку воды одну. Ну. Психологи не нужны мне, да? Ну, ладно, хорошо. Раз вы сказали, не буду ходить. Ну и нахрен. Это вообще неинтересно. Любимая машинка у меня сейчас Билар. Мне очень нравится она. Три коррекции – это уже не норма. Почему? Бывает такое. Бывает клиент неправильно ухаживает, бывает мастер слишком поверхностно срабатывает, ничего страшного бывает. У нас даже прописано третья коррекция стоит 5%, а вот четвертая уже за счет мастера, это значит он там что-то косячит без конца, либо не, не рассказывает, как правильно ухаживать. Так, у нас две минуты, я закругляюсь, потому что мои 20 минут опять в час переросли. Так. я думаю покупать ваш вебинар по губам там какая техника слышал акварель там описывает не то что описано по 4 или 5 процедур губ в разных в разных техниках на разных губах выполнены и очень много теории и очень много практики мне кажется что там прям на все вопросы даны ответом, ответы а если кто-то смотрел Подтвердите. А мне Инстаграм, кстати, завершает эфир. Все, ребята, девчата. Давайте напоминаю всем, что разбор у нас начнется в 8 часов, осталось 40 минут. Все те, кто у меня на разборе сегодня, не забывайте. welcome. А с детьми я целый день. Не переживайте. Я тут вопрос увидела. С детьми часто ли? Дети у меня тут вот, вокруг меня постоянно. Все. Всем пока. Так, и так никто и не пришел ко мне в Ютуб. Но что за дела? Ни один человек. Ты с Ютуба это? Да, прикинь, целый час я в Ютубе. Интересно, если а никого. Ты закончил, Нет, я не знаю как.